NOO yeah! Итак, по слайду мы начинаем рисовать. Расстановка точно такая же, как и на мини. Разница лишь в доходах. Видите себя наверху и можно войти сразу на 20 тысяч рублей. Можно идти и через мини. Дело добровольное. Итак, как только вы видите себя наверху, следом за вами из мини будут сюда переходить люди. Либо сразу можно активировать на 20 тысяч рублей. Встал первый человек, приглашает партнера, вот, он своего пригласил, а вы спонсору позвонили, чтобы спонсор вам поставил бронь. Это вы встали, это ваше дополнительное место. Как только первый или второй ставят своего человека, вы из своего кабинета первому тоже бронь поставили и получили 20 тысяч на вывод. То есть получается третий человек вам дает 20 тысяч на вывод. Дальше, вот сюда, личника своего поставьте, это очень выгодно. А он ставит своего партнера, и вы опять же встаете в свое плечо. Но не забывайте звонить спонсору, я всегда об этом говорю, позвоните своему спонсору. Далее, по сути, получается сейчас в вашей команде общей всего пять партнеров. И как только ваш второй личник, либо его человек ставит партнера, Ваше второе реинвестное место опять получает 20 тысяч рублей. То есть вы сейчас будете продолжать уже крутиться в Голден Ринге и получать эти двадцаточки, внеся один единственный раз какую-либо сумму, и смотря с какой площадки вы пойдете, вы себе обеспечиваете действительно доходы. Итак, вы ушли во второй уже блок, в Голден Ринге. Здесь та же самая расстановка, вот все то же самое. Пришел первый, второй, ваш реинвест. Встал третий человек, вы бронь поставили для первого. Вы получили опять 20 тысяч на вывод. Здесь зарплата в каждом буквально столе, а 20 в накопление. Сюда встает третий человек, это или ваш личник по вашей броне, даже может быть ваш клон прийти. Дальше под него встает человек, вы опять свое плечо Место принесло 40 и 40. Это 80 и 20. 100 тысяч рублей. Вы постоянно будете теперь крутиться во втором и также получать вот эти 20 тысяч рублей. Перешли на третий столб. Это последний, это заключительный зал, платный столб. И следом за вами переходят и ваши партнеры, и все ваши клоны, реинвесты. Все это идет именно на третий блок, где встал первый, Второй вам спонсор бронь поставил. Дальше также пришел третий. Вы со своего кабинета, опять для своего партнера. Понимаете, как выгодно? Вы работаете со своим спонсором, спонсор вам бронь ставит. Вы ставите брони для своих партнеров, и вы зарабатываете. Как только к вам пришел первый человек, вы сразу 80 на вывод. А 20 они распределятся. Здесь все 100% процентов сеть идут. Вы получаете 10 клонов в первый стол в Money. Если вы там есть, они летят просто в вашу структуру. Вы и там деньги заработаете. Один сразу в четвертый стол, и 50 клонов идет на Payday. Следующий человек приходит, вы получаете 100. Сюда пришел стол. Представьте, да? А у вас следующий реинвест, одно-то место отработал, следующее будет работать. Все будет происходить до бесконечности, и вы будете здесь получать доходы ровно столько, сколько вы будете здесь работать. И многие люди из нашей команды, понимаете, бывает, открывается что-то новое, побежали, побежали, позвали, ой, шикарно, круто, люди на эмоциях убегут. Унесут деньги в «Матрицу», а потом проходит какое-то определенное время – и они возвращаются вновь, потому что именно управляемый бизнес, именно такой шикарный маркетинг, он дает людям стабильность. Поэтому делайте выводы правильные, умейте а, расставлять брони, потратьте время на себя любимых, чтобы научиться именно расставлять брони правильно. И тогда вы будете получать очень хорошие доходы.